Сейчас я вам все сама покажу. Ко мне сегодня привезли мою мебель. У меня теперь будет нормальная спальня, кровать и все остальное. Ну, давайте, сейчас сами все увидите. Ааа, ура, ура, моя мебель, ура. <т resell> Привет, друзья, посмотрите, какая классная спальня у нас. Точнее, не у нас, это все для нашей девочки, такой гламурной принцессы. Все в розовых тонах. Это у нас Сильваниан Families. Смотрите, друзья, какие тут милые зайчики. Вот такая вот мама зайчик с цветочками и двое ребятишек. А здесь еще какой-то зайчик. Может быть, это старшая сестра, я не знаю. А мы будем делать эту спальню для нашей куколки. Давайте поскорее откроем. Мне уже самой не терпится посмотреть. Ого, сколько здесь всего! Вы только посмотрите, какая классная кроватка! Здесь даже будет пижамка для нашей куколки! Я думаю, куколки нашей будет не очень удобно спать! А здесь еще есть фортепиано! Может быть, наша куколка умеет играть? Как вы думаете, ребята? И еще есть столик и стульчик! Ну что ж, давайте побыстрее все это распакуем! И открываем! Ой, какая красота! Вот и наша кроватка, здесь матрас, подушечка, очень красиво, и одеялка. Смотрите, она тут даже все собрана вот такими рюшами! <зыв> а, ух ты! Посмотрите, это моя собственная кровать! Ну что ж, поехали! Бэм, бэм, бэм, бэ. Ребята, а кто из вас любит прыгать на кровати? Но у меня еще есть медаль. Пойду я посмотрю. А кроватку пока отодвину. Постой вот здесь. Все, пошла я дальше. Это же пианино. Вот это да. Я всю жизнь мечтала о таком фортепиано. А ты, красотка. И я мечтала. Посмотрите, какое оно красивое и хорошее. Все, иду, иду на уроки фортепиано. Буду учиться играть. Смотрите, здесь все закрывается, открывается. Здесь вот все нажимается. Ой, какая красота. Мне очень нравится. А вам нравится, ребята? И напишите, кто умеет играть. Это же очень круто. Давайте поможем нашей девочке фортепиану передвинуть поближе к кроватке, она же не будет у нас играть стоя, смотрите, она сможет присесть вот на такой стул, его мы тоже поставим возле фортепиану. вот так. Вы только посмотрите, какая это красота! Такой вот цветочек. Это настольная лампа для нашей девочки, чтобы она могла читать и не портить свое зрение. У нас еще есть вот такие вот две книги. Я думаю, нашей девочке понравится. А читать наша красотка сможет вот за таким столиком. Мы поставили вот здесь наверх домик ее мечты. Еще календарь, чтобы она знала, какой день, какое число. Смотрите, здесь вот все шуфлятки отодвигаются. Так что наша красавица здесь сможет не только читать, но еще и складывать все свои вещи, такие как резиночки, заколочки. Может быть еще какую-нибудь косметику. А к нему еще предлагается вот такой стул, чтобы было удобно. Да-да-да-да, я очень, я очень люблю читать. Особенно интересные и занимательные книги. Но читать я начну уже завтра. А сейчас мне нужно еще сделать перестановку и буду ложиться спать, потому что уже очень поздно. Вы только посмотрите, который час. Ого, и правда уже 10 минут 11 Ну вот, моя перестановочка готова. Теперь можно и отдохнуть. Ну, где моя пижамка? Здесь нету. Хм, странно, пойду поищу. И здесь нету. Э. А, вот ты где. Ладно, пойду сейчас переоденусь. Ребята, посмотрите, а нашей девочке идет. Она такая классная. Ну что ж, моя куколка, тебе пора спать. Да-да, я уже очень хочу спать. Я так устала. Сегодня был такой тяжелый день. Ну что ж, тогда давайте уложим нашу куколку. кроем одеялком. И пусть она себе отдыхает. А, да, ребята, чуть не забыла. А еще не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться на канал. Ведь вас ждет еще очень много интересных и классных видео. До новых встреч. Чао!